Всем привет, ребят! С вами Антон Ларин. Сегодня у нас новая подборка лего-вещей, которые вам точно понравится. Это я вам обещаю. Не буду сильно затягивать Сначала началом и сразу скажу. Хватайте что-нибудь вкусненькое и присаживайтесь поудобней. Также, ребят, обязательно смотрите этот выпуск до конца. В конце у нас конкурс на 1000 рублей. Ну и будет супер, если вы оцените мой ролик большим пальцем вверх и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну и давайте начинать! И начнем мы сразу с крутого большого транспорта. Это трактор, который полностью был собран вручную лишь одним человеком. Мало того, что он офигеть как запарился над его красивой сборкой, так еще и умудрился установить вовнутрь какой-то специальный чип, позволяющий управлять трактором дистанционно. Совершается это через приложение на телефон, где удобно и понятно расположены контроллеры. Также к трактору может быть присоединена вот такая вот ерундовина. Она тоже полностью автоматическая и выступает в роли вскапывателя земли. В общем, на игрушечной ферме такому трактору просто нет замены. Следующую пушку узнают только те, кто играл в Titanfall. Речь идет о вот этом противопехотном монстре, который, как я только что вспомнил, появился и в Apex Legends.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 Внедорожник УАЗ 3151 появился в 1985 году в результате модернизации и переименования модели УАЗ 469 образца 1971 года. Общая конструкция автомобиля осталась неизменной – открытый кузов со съемным брезентовым верхом, два откидных сиденья в багажнике, складывающиеся рамки лобового стекла и стекол дверей – УАЗ 3151 был по сути военным внедорожником. Гражданская версия имела индекс 31512 и отличалась от армейской машины отсутствием предпускового обогревателя, уменьшенным с 300 до 220-мм дорожным просветом, другой конструкции мостов. Самое крутое в этом, то что наш Лего-малыш имеет точно такие же топовые спеки, поднимающуюся и опускающуюся подвеску, портативный бампер и еще много других фишек.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 Эта модель, конечно, вряд ли выстрелит на подобное расстояние, но как минимум своим внешним видом она заставит удивиться любителей оружия. Кто-то любит мечтать, кто-то фанатеет от магии с фантастикой, а кто-то берет все в свои руки и идет на работу. Такое описание идеально подходит для следующего вида транспорта из Лего. Вернее, как транспорта. Ездить-то на нем можно, но все же основной функцией является его способность перетаскивать тяжелые предметы. Это кран, причем необычный. Фишка, как вы уже поняли, заключается в его размерах. Из-за них, кстати, ему и поддаются крайне тяжелые веса и непростые предметы, с которыми он смело и быстро справляется. Кран супервысокий и полностью автоматизированный. Играть им дистанционно особый вид развлечения из-за широкой линии доступных функций и нестандартного управления. Однажды я был на шоу Бигфутов, и после этого стал их огромным фанатом. По этой причине я всегда добавляю выпуск какие-нибудь такие модели.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 А вышло у него довольно прикольное ледяное оружие. Суть ножа в том, что вся рукоять выполнена чисто из лего, как и обещалось. А вот что до лезвия, оно сделано из обычной воды. Только замороженной. из -за льда, короче. Безусловно, этой ледышке постарались придать форму острия, и все в таком духе. Только вот резать таким ножом ничего не выйдет. И даже то, как они умудрили засунуть ледышку в этот лего-каркас, я не буду спрашивать. Потому что моя голова забита другим. Как долго этот нож проживет? А что если на улице теплая погода? Пишите ваши идеи в комменты. Быть может, вы бы играли с ним 20 минут, а потом бежали и клали обратно в морозилку? Напишите, что бы вы делали с таким ножом. Ну а следующую пушку, наверное, знает каждый второй человек на нашей земле. Я говорю о П90. Или же, как его называют в простонародье, петушке. Почему у него именно такая кличка, промолчу. Не хочу схлопотать агрессивные комменты под видео.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 Ее прикол в том, что она имеет относительно небольшой вес, и, как вы понимаете, кроме суши передвигается и по воде. При этом делает он все это довольно быстро и ловко, точно так же, как ее лего-копия. Разумеется, в отношении игрушек сделать что-то плавающее проще простого, но все равно эта конструкция из лего заслуживает респекта. Ребята добились веса всего в один килограмм и сумасшедшей для него грузоподъемности. К тому же всегда офигенно наблюдать за тем, как какой-то механизм быстро и четко работает. Прям-таки как здесь, вот эти шестеренки сзади. А это очень детализированный грузовик, который кроме изящного внешнего вида получил и множество крутых фишек, о которых я вам сейчас и расскажу. Что ж, в первую очередь это то, на что нельзя не обратить внимания. 8 мощных и качественно соединенных между собой колес. Они вместе с установленным механизмом обеспечивают грузовику такую плавную езду, какой не может похвастаться даже иной реальный автомобиль. Во-вторых, это, конечно же, управление через приложение телефона. Но куда же в такой модели без него? В-третьих, это сразу несколько разных двигателей и потрясная амортизация. Все это позволяет ему не просто забираться в любую горку, но и не бояться переездов через ямки и препятствия любой величины. Вау!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 Помимо потрясающего внешнего вида, детализации в виде человечков, двигающихся деталей и дворников, снегоуборщик спешит поразить зрителей и эффектной работой. Весь снег будет падать непосредственно в небольшое хранилище в передней части. А вы знали, как по-другому называется нож-бабочка? Правильно, балисонг. Балисонг – складной нож с клинком, скрываемым в сложенном положении в рукояти, образованный двумя продольными половинами с П-образным сечением, шарнирно-соединенными с хвостовиком клинка. Звучит фиг пойми как, но на деле все куда проще. Две части рукоятки Балисонга удерживаются специальной застежкой. Та часть, на которой нет застежки, безопасна для удержания. Вторая часть рукоятки является активной, при этом именно к ней обращено лезвие, так что здесь необходимо проявлять особое внимание для избежания порезов пальцев. Но, видимо, ребята из нашей любимой игры никогда на это не обращают внимания, потому что они так четко крутят бабочку и никогда не ошибаются.